Доброе утро, вечер, день, ночь. Не знаю, что у вас там. Тема сегодняшнего онлайн Гадание Тару Расклада. Ближайшее будущее в личной жизни, в отношениях. Для тех, кто в отношениях и для тех, кто в ссоре. Первое, второе, третье, четвертое. Выбирайте любое времечко в комментариях. Я выбираю с теми, кому это интересно. Дорогие мои, спасибо за лайки, за комментарии, за теплые слова и поддержку канала. Если что, у нас разыгрывается иногда в лотерее. Может быть, она даже завтра. А завтра тоже был бы не про... Короче, разыгрываются некоторые лотереи, уа, у меня лотереи. Тры... <как> Поэтому спасибо вам за все. Выбирайте позицию для тех, кто будет по одной, по, по одной позиции. В одной из позиций... Нет, неправильно. Сейчас. В каждой из позиций будет э, два э, определенных э, вида отношения. Просто кто в отношениях и для тех, кто в ссоре. Вот. По каждой позиции. Поэтому вот. Что-то у меня сегодня не складно, не ладно, вообще не было, Ни грамма. Вроде пытаюсь, вроде нормально выделываться, а не выделываться вообще. Ладненько. Здрасте, здрасте. Здрасте, у нас мужчина, конец-то, появился. Появился. Он. Ладненько. Все, привет. Ага, ага, красавчик, да. Ладненько, обманчик. Не очень жаль, не люблю такое смотреть. Ну, что ж делать? Бывает такое порой. Ладненько, давайте. Здравствуйте, кто выбрал, соответственно, у нас фиолетовую свечу? Вот здесь она будет так красиво подсвечена. Значит, это фиолетовое еще будет. Фиолетовую свечу. Фиолетовую. Ближайшее будущее в личной жизни. Ближай ваше ближайшее будущее в личной жизни, кто в отношениях и для тех, кто в ссоре. Кто в отношениях и для тех, кто в ссоре. О как! Это отлично, полные тут противоположности, это интересно. Для тех, кто в отношениях. Король, Страшный суд, Тройка, Чаш. Дорогие мамы, вы что-то со своим человеком переживете. То здесь достаточно, возможно, некий урок и придет некое озарение. То есть давайте так: если вы женщина, и у вас есть мужчина, может сделать так, что ваш мужчина что-то для себя очень сильное, какое-то потрясение просто переживет. Да. Да, возможно, как-то вот, я бы сказала, немножко в положительном ключе, то есть человек будет более увереннее, человек успокоится, человек будет знать, что надо делать, хорошо прогнозировать и хорошо делать свои какие-то дела, возможно, также в отношениях с вами. Но больше здесь как бы личный, личностный рост вашего человека, вашего мужчин. Если вы мужчину встречаете встречаетесь с женщиной, то я также вижу здесь мужской, какой-то рост Больше Именно в личностном Поэтому все то же самое, но именно на мужчину Если вы женщина, то ваш мужчина Если вы мужчина, то соответственно вы Вот, какой-то личностный рост Который вас вот некое Так сделает Более уверенным в завтрашнем дне Будет некое понимание Как, что надо делать Но именно я бы сказала ближайшее будущее По поводу одного человека Из пары, что как-то странно Да, возможно, человек, мужчина под какими-то эгидами, у меня все хорошо, будет как-то ублажать некоторых женщин, но, конечно, тут не знаем как. Но именно э, человек будет как-то пытаться ублажить, как-то пытаться что-либо сделать, какие-то, возможно, премудрости для девушки. Но это то же самое, что пожарила яичница, когда не умеешь вообще ее жарить, то хочется сделать девчонке приятной своей. Вот здесь вот может такое просто проиграться от незнания что-то сделать и что-то, что-то очень приятное. Кстати, такое же предсказание совсем было, у кого-то и не дал. Что-то я помню, что-то предсказывала какую-то такую. Это, это тоже на личном жизни, вот в каком-то из раскладов было копия такой же информации, поэтому, видать, еще не вышло. То есть человек под эгидой того, что все хорошо, у меня все классно, я все знаю. Возможно, также будет стараться выведать из вас некую информацию, что для вас хорошо, что для вас плохо. То есть мужчина может проявлять некий к вам интерес, но, возможно, как-то, как-то... А вам классно будет от этого интереса. Поэтому, дорогие мои, здесь какие-то изменения, но больше какие-то поступки в отношении девчонок, больше с мужской стороны. Прям хорошая, честно говоря, позиция, но после личностного роста именно мужчины. Это произойдет не раньше. Мужчина что-то для себя поймет, что-то откроет, озарение придет в голову мужскую по страшному суду. Тройка чаш, я бы больше сказала, некий социум, позитив и тому подобное. Возможно, проблема была с некоторыми людьми в его жизни. Либо с теми, каским с кем он бухает. Да возможно, то есть, возможно, какой-то социум его направит на какой-то путь того, что, чтобы он сам двигался в своей жизни не особо ни на кого не рассчитывал также. Вот. То есть, как-то мужчина вырастет и будет делать какие-то интересные поступки, либо интересоваться. Что для вас интересно такое сделать? Вот, вот ты сидишь, книжку читаешь, ты не понимаешь, а тут хопа, милая, ты вот не хочешь туда? Ну, может быть, хочешь, нет, не хочешь. Вот здесь какой-то такой момент. Давайте дальше. Ну, прям хорошо, прям нравится. Давайте для тех, кто в ссоре, тут рыцарь жезлов. Очень не особо красивый рыцарь, семерочка мечей, вообще... Туз пентаклей, девятка, О, офигеть, <смех> девятка мечей, семерка жезлов, ну, дорогие мои, дорогие мои, вот смотрите, здесь могут некоторые создания, некоторые создания делать очень сильно такие вещи, Мирись ко мне иди сама. А я помирюсь только потому, что вот это сделаешь, если ты. Вот здесь вот какие-то такие вещи человек может немножечко, но не то что манипулировать, а в отношениях с вами воспользоваться какими-то телодвижениями, которые сделают так, чтобы ему было хорошо в отношениях с вами, но не очень честными методами при этом. Но этот человек считает, что так правильнее будет именно в отношениях. Вот. Здесь рыцарь Жезлов. То есть у нас больше преимуществ здесь будут блуждать и будут какие-то не особо классные действия делать. Но они считают так верными. Возможно, это так. Я не спорю. Соответственно, смотря какие, какие здесь на самом деле отношения какая здесь женщина. Если женщина настолько допекла, то, соответственно, мужчина всеми методами и считает он это верным, что «а давай-ка я тоже отыграюсь». Здесь тоже может вот так вот сделаться. То есть, если совсем виновата женщина. Если женщина не виноват, что у вас обычное явление, а женщина не виновата, мужик виноват, то, соответственно, значит, мужик будет делать какие-то вещи, делая так, чтобы вы, возможно, как-то пришли первым, либо как-то помирились, но при этом вот здесь, чтобы все было по-честному. Но прибегая к манипуляциям, да, возможно также уравнивать какие-то ваш характер, либо ваш холод какими-то телодвижениями, ну, сделать так, чтобы вас поднять на некие, я бы сказала, эмоциональные вещи. Но я бы сказала немножко даже в плане эмоциональной, как-то вас именно задеть. Человек тоже здесь может. То есть человек здесь будет делать некие тело движения по отношению к вам, но те, которые он считает верным в данном случае с вами. Еще раз говорю: не знаю, какая вы дама-мадама. То есть вот здесь считает себя правым человек и будет именно в де действовать именно так, как он считает нужным. Возможно, ухитряясь какими-то не особо приятными способами. Я уйду, если ты не сделаешь что-то тут. Я вот это сделаю, но давай делай вот так вот тоже. Вот здесь вот, чтобы было равноправие в ваших отношениях. Возможно, на вас давить, на ваши некие страхи, либо давить на то, что он совсем независимый мужик и, на, и найдет все вместе другое. Поэтому но здесь вот какие-то такие телодвижения не особо просто как бы красивые с одной стороны, но правильные вот на, вот на, именно со стороны мужской по отношению к женщинам. Вот, Ну, вот здесь, короче, какой-то такой Это я, я даю шансы и тому подобное Здесь тоже могут, может проигрываться Вот если так Если ты меня боишься потерять девятка мечей Я хорошо, окей Я с тобой буду и с тобой мы вместе будем Вот и Мы можем быть с тобой, в принципе, вместе Но я буду вот такой-то такой Принимай меня таким, какой я есть То есть здесь правильные действия, Но с мужской точки зрения Я не говорю здесь женской Потому что у нас мужчина выпал не со всеми такими приятными картами. Но, возможно, просто с помощью каких-то манипуляций, либо страхов, либо каких-то своих придумок может сделать так, чтобы сделать вашу жизнь с ним более гармоничной. Ну, вот, вот, вот так здесь. Я надеюсь, вот как-то поняли, дорогие мои. Вот. Ни у кого никаких спонсоров, я так понимаю, ничего у нас нету. Все, дорогие мои, ну вот, короче, как-то так Для гармонизации ваших отношений человек будет идти на хитрости Очень большие, но так он считает правильно Дабы как-то на вас, вот, я, я к другой уйду Боишься меня потерять? Значит, вот бойся Но чтобы наладить отношения больше, я бы сказала, по десятке чаш По десятке чаш Десятка чаш королевы мечей Возможно, приплетать, возможно, действовать в каком же, таком же ключе по отношению к вам, может, как, будто, как раньше и делалось. То есть, один раз сделал, с вами прокатило, вот еще раз я также и сделаю с ней. То есть, здесь вот, в зависимости, конечно, какая ситуация. Вот, вот, поэтому, вот, короче, как так. Вопросов нету? нет, Все, давайте погнали далее. Да, у спонсора могут дополнительно задавать именно по теме расклада какие-то уточняющие вопросы. Да. Все, давайте погнали далее. Здравствуйте, кто выбрал вот небесный голубой, голубой небесный. Ближайшее будущее в личной жизни, в отношениях и для тех, кто в ссоре. Я же руку тянул, ну не мизит, да, но надо, надо вопрос уже задавать, а не руку тянут. Давайте не мизит, возможно, позже. Все, давайте голубые у нас. Голубые. Здравствуйте, для тех, кто выбрал голубой. Еще раз: кто в отношениях, и для тех, кто в ссоре. Ваше ближайшее будущее для тех, кто в отношениях, и ваше ближайшее будущее для тех, кто в ссоре. Десятка, чаш, семерку пентаклей. Ну, пока неплохо. Ну, пока неплохо. Ого, да классный поцелуйка. А, пока неплохо, потом сделал, потом пять чаш. Все то неплохо. Давайте, ну, ну да, ну давайте разбираться. Ладно, для тех, кто в отношении, что у нас сделал пять чаш? Главное, не поругаться на каком -то семейном торжестве, а так все ок. Ладно, королева чаш. Ой, у нас тут на эмоциях могут дамы, мадамы как-то что-то раскочегарятся. Дамы, мадамы здесь могут быть по гормональным своим проблемам, могут слишком быть эмоциональными. Мужчина, если вы с дамой, мадамой в отношениях, женщина может немножечко перегибать палку, у нее возможно, не потому что она такая, а потому что, возможно, какие-то гормональные сбои, либо ПМС, либо что-то, что может как-то вызывать некие слезки и тому подобное, некая смена настроения. Вот, здесь у женщины, я, я предсказываю, по в отношениях, что, возможно, женщина будет даже перегибать палку в некоторых ситуациях. Также, некоторые, почему перегибать палку по королеве чаша пятерочка чаш. то есть, возможно, некая такая плаксобакса возникнет, некоторая сбой в эмоциях, но это, возможно, связано с телом, именно с физикой, тут Паш Пентакли, и женщина беременная. Возможно, какая-то беременность тоже может... Из-за беременности чудачат Все беременные немножко чудачки Поэтому, да Поэтому вот здесь, короче, как-то так Также, возможно Здесь немножко женское неудовлетворение в, в отношениях Может тоже такое проигрываться То есть женщина как-то эмоционально Возможно, неудовлетворена Будет в отношениях в ближайшее время Но я не думаю, что это плохо как-то скажется Все равно Да, то есть вот какой-то такой момент но вот главное, чтобы мужчине потерпеть и все, Мужчине потерпеть и говорить какая-то здоровская. Вот здесь вот какие-то контрмеры понадобятся мужчинам, дабы преодолеть какое-то женское все вот я тебя сгрызу». Поэтому мужчина, не знаю, зубы кляп, Говорит, что она какая-нибудь красивая. И сразу все расцветет, и сразу все запахнет. Ну но вот, но вот так вот, да. Бывают какие-то женские сбои, возможно, женщина немножко переусердствуют. Но вот хотите с быть, вот терпите, не хотите не терпить его. Вот. Дорогие, да, здесь контрмеры будут принимать мужчина в сторону своих женщин. Потому что женщина, возможно, будет чувствовать какое-то... Вот я хочу много внимания. Я хочу тут по дьяволу, Я хочу управлять. Я хочу, чтобы мной управляли, допустим, в каких-то интересных планах. Я хочу быть для него женщиной. И я хочу, чтобы он обратил меня. Внимание, вот, вот здесь да. Я хочу в сторону мужчины. А мужчинам будут вообще со скрипя зубами. Потому что у нас рыцарь <сих> пентакли с пятеркой, мечей с семеркой. Ну когда же это закончится? Вот, здесь какой-то такой контрмеры в сторону женщин. Говорю сразу, говоришь, она классная, красивая, все дела, и будет вам счастье. Ну, императрица, сделайте ее императрицей, сделайте ее значимой в своей жизни. Рыцарь чаши, девятка чаши, будет все вам чики-пуки, и все, отлично. Все. Все, какой-то такой момент у вас. Вот. Да, это для тех, кто в паре. То есть здесь просто некоторые сбои, но не особо такие прямые. То здесь просто просто здесь волна прошлась по паре. Здесь не тихая а просто волна. Начиная тут женщина. С женского неудовлетворения также. Также какими-то, возможно, плотскими утехами. Тоже здесь тоже может, в принципе, по такому дьяволу такой вакханалий разыгрываться в отношениях то есть да. Поэтому вот, короче, как так и будет, вам счастье. Все, я вам, думаю, всем сказала. Лаксава Уканича, Буммаридаса. Как справиться с собой? Сам... А, как справиться с самой? Десятка мечей. Королева мечей. Король пентаклей. Восьмерка мечей. Двойка чаш. Десятка мечей, я бы не сказала здесь забить, но некий момент, десятка мечей, королева мечей, и тем более в таком сочетании и при этой колоде, больше как отпустить немножечко свою голову, это раз, какую-то свою логику в этой жизни отпустить, также уткнуться, давайте два способа, два способа, здесь также уткнуться в то, что вы делаете, то есть э, больше не углубляться в свои мысли, просто закрыть какой-то момент по просто закрыть вот это негатив, просто от себя пошло, оно всю в мусорку, потому что мысли мыслями и половина из них хлам. Просто с десятка мечей отрезать нахрен. Королева мечей больше с королем пентаклей как предположение некой тактики, если вы хотите самой справиться, то э, это то же самое, что если ты в хреновом настроении, сделай то, что тебе просто порадует. Если тебе порадует полить цветок, сделай это. Если тебе понравилось и нравится делать, и облагораживать. Но здесь именно отдача нужна. Кому-либо что-либо. Именно король мечей, королева мечей с королем пентаклей как сочетание того что вы знаете что вы можете для человека что-то сделать да допустим для вот какого-то вашего клиента сделайте отдайте на, на максимум отдайтесь этому делу на полную восьмерка мечей и двойка чаш я бы здесь сказала как если отдаться на полную то да, но это просто немножечко как приободрит и немножечко как закроет ваши какие-то недовольства внутренние по отношению к другим людям. Вот, это как справиться со, с самой. Если какой-то контекст вы все-таки с мужчиной как-никак, то здесь как бы поговорить все-таки с вашим молодым человеком, просто открыть некие такие ваши какие-то головники, то, что вас очень сильно тревожит. Но также не застрять на этом внимание все-таки по десятке мечей. То есть здесь либо отдаться делу, отдаться того, что вы можете отдать в мир. Не знаю, будь то проект, будь то, не знаю, ну, бедным детям помочь. Ну, если вам он нравится, и вы благотворительностью занимаетесь, то есть отдаться вот этому больше, и именно снабжать, то есть, вот это все. То есть вот поэтапно я буду вот, вот это то-то делать, это все-то делать. Вот. И то, что по королеве мечей, то, что вы знаете, что вам поможет. Вот. То есть, если вас работа отвлекает вперед с песней, если вам нравится вот, заниматься и музыкой и тому подобное, это вас отвлекает от вашего там мужика, либо тому подобное, от ваших проблем, занимайтесь именно этим. То есть здесь надо в, в, в, здесь надо именно отдавать что-либо. Но именно то, что работает с вами и делает вас счастливее. Вот. Уткнуть у кого-то просто поспать, дорогие мои, отдаться сну и поспать, да, чтобы набраться силы уже кому-то что-то отдать. Это то же самое, что мне. Вот, допустим, я устала, да, там, я устала быть постоянно мамой, да, мне надо отдохнуть, потом уже с новыми силами мне что-то отдать вам, и тогда я, вот, я все всем отдала, все всем предсказала, все спокойно, душой ложусь спать. Вот, это то же самое, вот для меня вот так. То есть я на полную вот здесь вам все рассказала, показала, и вот, вот какой-то такой момент, Но который рабочий, я узнаю, вот что если я вот это сделаю, да, у меня будет все хорошо и при этом отдача. Это обязательно. Вот. Ну вот, просто я, я знаю некоторые вещи, поэтому я и как привожу в пример. Вы там не думайте. Вот, давайте, ну, так скажем, в Пентакли, хорошо. В отношениях. В ссоре. Кто в ссоре? Для тех, кто в ссоре. Что у вас? Двойка жезлов, королева жезлов, Но. кто с кем тут померится? Кто с кем будет благодарен? Хм, ну давайте две трактовки. Одна трактовка. Первая, которая в принципе. Здесь женская перенастройка на то, что вы будете благодарны за то, что эта ссора произошла. Эта ссора сделает из вас более эффектив... Эта ссора вам поможет сделаться более эффективной силой в этой вселенной. Окей. Okay? Но здесь я по-другому немножко в таком, в таком интерпретации королева жезлов, маг, двойка, двойка Пентакли, звезда, я бы здесь бы не сказала, и даже здесь с рыцарем мечей королева Пентакли. То есть эта ссора, этот, этот какой-то вот момент, этот кризис, если вы там в ссоре, кризис из-за этого, сделает вас намного просто лучше, продуктивнее в целом. То есть здесь как продвижение, как я вот в ссоре, и теперь я поняла то, что мне надо сделать. Либо теперь я вот знаю, что вот именно вот так-то, так-то, так-то. Здесь немножечко как улучшение самого себя. но ну, надеюсь, конечно, не... у кого-то, если в полу негативно. Да, здесь вот именно какой-то некий покой просто придет в некие сердца неких женщин. Давайте для женщин пока что. Для тех, кто в ссоре. Для мужчин также будет разрушение неких ваших стереотипов, которые вы считали правильными. Да, ну просто некое придет некое озарение. Как будто вы понимаете, что такое будете ложь, а что такое намек. Больше разбираться в женских сердцах, либо с партнером, и что хотел вам доказать. Ну как здесь больше разбор в женскую суть. То есть здесь у всех происходит больше в ссоре некий рост. Я не вижу особо примирения. Здесь примирение возможно, в принципе. Почему, почему бы, собственно, нет, там с семерочкой такой интересный Пентакли. То есть, это все равно вместе, все равно мы вместе, и, вот, и все равно мы довольны и рады друг другу. Возможно, также поддержка друг друга. То есть в ссоре вы благополучно можете сойтись. Но я здесь не могу сказать, что все на сто процентов. То есть, здесь в любом случае рост будет. Но сойдетесь или нет, это зависит больше от вас. Дорогие мои, да, здесь и что с мужчинами, что и с женщинами, личностный рост. Вы будете больше понимать человека, вы будете понимать для мужчин, больше понимать женскую суть. Для женщин вы будете понимать, соответственно, себя и то, что вам надо будет делать. Но здесь немножко именно о том, что я хочу и то, что я могу. И то, что я знаю для себя, мне это важно. Вы вот именно из ссоры в это... Как? У вас из ссоры это выйдет. Да рост я бы сказала более внутреннее такое потом потрясение, что и в принципе вы станете просто лучше и эффективнее в своей жизни и живее. И у мужчины тоже рост, кстати. Померитесь. Не у всех это, я думаю, проиграются, потому что здесь мужчина и женщина отдельно, и в разных раскладах я дополнительно спрашивал, поэтому не думаю, что здесь примирение. Но оно возможно. Почему? Ну, потому что по семерке Пентаклей обычно такое благодарственное. Здесь мужчина благодарен, благодарен своему молу, то, что он происходит, то, что он существует во Вселенной. То есть здесь какой-то такой момент. Если у кого мужчина как-то поступает очень сильно, очень сильно мудро и не мудро, то вот я бы сказала, некоторые могут даже здесь и оградиться от некого молодого человека, который, в принципе, считает себя умнее всех в этом мире. Ну вот примирение, оно, я бы сказала, возможно, но в таком ключе я не могу гарантировать, что все перемирятся. Пере Может я и загар? Я загорала, но я думаю, что просто красненько, просто жарко. Ладненько, давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал красный вариант? Что-то я уже все, что-то я уже все. Давайте. Ближайшее будущее в личной жизни, кто в отношениях, а кто в ссоре. Давайте для тех, кто выбрал красный вариант. Ближайшее будущее для тех, кто в отношениях, а для тех, кто в ссоре. А это побочное, но оно главное. Побочная и главное, конечно. Верховная жрица для тех, кто в отношениях, ближайшее будущее, возможно, неизведанное. Либо очень сильно необычайные какие-то в отношениях будут произо, Бр... могут произойти необычные обстоятельства, что-то новое в отношениях. Но... Либо здесь будущее как скрыто, все-таки по Верховной жрица для тех, кто в отношениях. Либо для вашей пары будут некие новые э, жизненные ситуации, которые вы будете вру, ручка в ручку да, ходить вместе. Но тоже как вариант, не особо здесь для всех это проиграется, но все-таки. Да, Возможно, некие новые ощущения со своим партнером вы будете испытывать, неизведанные для себя. Также некоторые искушения друг другом. другу. Тоже может здесь произойти некоторые такие слияния, тому подобное в сексуальном плане. Также здесь могут произойти, возможно, какие-то новые новинки в сексуальной жизни. Ну да, но ну я бы сказала, в этом плане да, потому что здесь гранат. Гранат, он немножко мне прям бросается очень сильно в глаза. Символ это женского луна. Давайте так, для некоторых. Вот. И здесь Аид ее кусочком граната. Дал, чтобы она осталась, а она не подозревала. То есть какие-то искушения тоже могут происходить именно в отношениях, то есть запланированные какие-то искушения. Возможно, также отношения здесь просто неизвестны, и поэтому зависит больше от вас и от ваших знаний, от ваших пониманий, а, то, как надо строить отношения. Здесь тоже может так проиграться. То есть мы не зн... Я не знаю, но от вас, от вашей мудрости очень сильно много чего зависит. Вот, поэтому вот какой-то такой момент. Возможно, некоторая просто тупо идти дорога и во что-то неизведанное для себя новое, мистическое, либо мистические между вами какие-то связки, не связки могут происходить для тех, кто в отношениях. Давайте дальше для тех, кто в ссоре. Маг Паш обязан быть примирение. <с> Папажо обычно как раз такие примирения какие-то мирные соглашения являются. То есть здесь, да, здесь мирись, не делись и больше не кусаться, а то я буду бояться. <с> а кусаться ни причем Буду драться кирпичом. Да, возможно, мужчина, да, здесь и двойка чаш, возможно, мужчина тут здесь как-то не стерпится, слюбится, также будет против, но как-то с, вам, с вами помериться либо какой-то мир согласие предложит, но именно мужчина, я не вижу, чтобы женщина, возможно, женщина неким своим каким-то повадками либо каким-то своими вещами сделает так, чтобы мужчина именно действовал. Здесь тоже как некий как Главный момент от женщины, и она может что-то сделать интересное, как-то его привлечь на свою сторону слайны, и показав какие-то печеньки спереди, шучу, чтобы он как-то пришел и сказал, да, извини, да, прости, потому что паш-чаш, и у нас двойка-чаш император То есть здесь больше как примирение, здесь больше как некие разговоры, также, возможно, некие разговоры. Но если будут некие разговоры, то я бы сказала, что также будут озвучиваться некий э, да дорогие там меня немножко камера заела короче э, да там может может проиграться что мужчина все-таки вам придет мириться но дело в том то что у некоторых просто проиграется что будет некий разговор который расставит какие-то приоритеты расставит не точки над над и а больше расставит как надо действовать, почему мы были вот так-то. Какие-то именно вопросы уберутся в отношениях с вами, либо в отношении него. То есть здесь возможен как просто разговор между вами случится. Вот. Где все, все станет для всех все понятно. Также некие, некие манипуляции именно с женской стороны, чтобы мужчина сделал то, что вот, вот как-то да. Чтобы к ней пришел, чтобы как-то что-то дал, чтобы отдал, чтобы поговорил. Также здесь могут проигрываться. Поэтому, в принципе, да. Давайте дальше. Здравствуйте, кто загадал желтую, зеленую? и последний вариант. Ближайшее будущее в личной жизни для тех, кто в отношениях... О, здесь здесь поприкольнее. Для тех, кто в отношениях и для тех, кто в ссоре. Холодно и лед. Королева мечей сила. Здесь уже поприкольнее. Давайте, вот пошли, кто в отношениях. Серьги. Серьги красивый. Четверка жезлов, рыцарь, пентакли. Семерка чаш. Ох, драма. Ох, какая драма здесь будет происходить. Здесь у нас принцесса жезлов. А, но ну если принцессу жезл считается как с детьм. А если вдруг дети? Дети могут давать знать всем. Давайте, дорогие мои, если у кого в личной жизни есть дети, дети могут очень сильно не то что вредничать и как-то мешать, либо не мешать, а вот как-то выпендриваться, вот как-то выделываться. Либо высказывать какие-то мнения по вашему быту с этим, допустим, молодым человеком, либо молодой женщиной молодым человеком и вот женщиной. <смех> Я бы сказала. Возможно, как-то э, вмешивание в некий лад детей либо сказание какое-то их будет. Детскими устами глаголит истина. Тоже может так происходить. То есть, возможно, какие-то недопонимания в этом случае из-за детей. Первый вариант. Второй вариант. Да. Возможно, будет вопрос поднят о детях каких-либо. Может, детей давай. Так, второй вариант, второй вариант, второй вариант. Если, допустим, детей нету, здесь будет просто кто-то выделываться в отношениях, и кто-то как-то, возможно, диктовать некие условия и правила, как надо, как не надо. Либо также, ну да, здесь вот именно, вот здесь волна волною. Здесь немножечко штормить будет людей молодых, кто загадал на эту позицию. Ну, кто-то будет очень сильно красиво требовать, кто-то очень сильно будет красиво вести красивыми манипуляциями какими-то. Специально вот выделываться, дабы от, от, отвоевать какую-то свою точку зрения то есть, какую-то, возможно, мифическую, возможно, женщина подумает, что он совсем какой-то совсем расхлебанный и тому подобное, и как-то вообще и об этом очень сильно-таки скажет. То есть здесь немножечко какой-то момент напряжения присутствует, но именно, я бы сказала, возможно, от недопонимания, либо от ожиданий, другие от ожидания какого-либо э, комфорта для себя, кого-то из партнеров, а другой просто особо не хочет, другой пребывает в другой стезе. Но здесь немножечко есть напряжение, немножечко отдаление, немножко какие-то неприятные ситуации просто. Я не вижу чего-то особого глобального. Возможно, просто некое напряжение просто длится очень сильно большое количество времени между вами, что никто особо высказаться как-то не может. Правосудие. Потом идет у нас правосудие, рыцарь. Я бы сказала, здесь станет все на свои места и просто устаканится и успокоится благодаря каким-то диалогам, благодаря, возможно, какой-то поездке, поддержке друг друга. И как-то возможно, какому-то взаимовниманию друг к друг другу. Здесь просто как некое напряжение, как струна натянута, очень сильно пережата, и потом уже отпустить, отпустить, и уже нормальное звучание. То есть здесь очень сильно проигрывается какой то прям... Благость именно больше. Напряжение, а потом благость. Но именно здесь из-за поездки раз рыцарь чаш. Возможно, из какого-то извинения, либо какого-то встречи. И Паш Пентакли. Паш Пентакли, здесь спасибо большое. Mm -hmm. Лисичка-сестречка, thank you very much. Вот так. Паш поддержка и девятка, девятка чаш приводят к положительному результату. Да. Здесь больше как успокоение все равно. То есть у нас девятка чаш, потом паш пинта, паш мечей, десятка мечей иерофант. То есть здесь возможно просто напряжение, возможно, не знаю, недопонимаете как-то. Вот здесь вот десятка мечей иерофант больше говорит, а вот а перв... какая была позиция, кто-то станет мудрее и умнее. Вот здесь я бы сказала да. Здесь кто-то станет мудрее, кто-то станет и пересилит себя, кто-то станет, кто-то из партнеров станет просто мудрее. И сделает как-то уравняет ваши какие-то отношения, будет неким уравнителем. То есть здесь немножечко вас ну, не знаю, по шапочке настучите, и потом сразу: Не-не-не, все хорошо, все хорошо. Давай, чтобы было мирно. Давай, давай, давай! Я согласен, я согласен, все, давай, будем мириться. Вот здесь вот какой-то такой момент, я как будто в ссоре говорю. Но здесь именно какой-то напряг, именно какие-то хотелки, именно что-то мне не делается, что-то не выполняется. Но потом я поняла, что для меня это важно. То есть вот здесь как будто может прозрение ближе к женщине здесь. Но здесь через десятку мечей, соответственно, надо через отпускание, через какое-то не особо приятное ощущение, вы станете более мудрым человеком в отношениях с этим гражданинам, но больше здесь к женщинам девчонки упал не к мужчинам мужчины тут чаш то есть возможно какой-то его поступок не за подарил он тебе это а потом ну да а вот здесь вот я вот вот я хочу сделать приятно, а вот здесь я не права то есть либо а вот здесь вот надо вот как-то было по-другому надо делать да я согласна то есть вот здесь какой-то такой момент то есть, здесь взаимо, вот, взаимоподкладывание чего-то приятного сулит было благое. Вот. Вот. Вот так. Давайте дальше. Для тех, кто... Все, нет. Спасибо большое черешню. Спасибо. Так. Давайте для тех, кто в ссоре. Сила. Пипец. Повешенный. Еще хуже. О, пятерка же. Ну, девчонки, самая напряженная позиция, это у нас вот зелененькая немножко. Я не вижу, чтобы какое-то прозрение у двоих было. Ну да, здесь даже всемодорольная, как всемодорольная, всем одорольная. Ой, дорогие мои, все будут бояться, никто ни в чем не признаваться. Вот все. Дорогие мои, ну вот здесь какого-то слада, дальнейшего я просто не вижу. Здесь некое большое напряжение в ссоре, здесь как до пика какого-то максимум дойдет. И по углам разбежитесь. Один обиженный, побитый, другая вот я такая вот вся в этом... В жертве хожу, мне страшно, я в жертве, все, плохо, я его потеряю, либо это, но я не могу поступиться с со собой. Вот здесь вот как борьба самих с собой, у двоих людей все разбредутся куда кто куда. Я здесь вижу чисто только напряжение. Я понимаю, что я разрулю, нет, я буду обижаться, потому что так-то я же много чего делаю, я же много этого. Что самое интересное, все, оба нормальные люди, но оба дулиц. <свят> оба нормальные, понимающие, но либо оба такие эмоциональные. Мужчин может эмоциональнее, чем женщина. Женщина я не вижу особо какая. Возможно, всем одаренная, на самом деле, да? Давайте совет. Вот здесь совет. Вот, вот здесь я просто гармонии не вижу. Десятка жезлов, король жезлов и клейсница. Брать надо в свои узда. Я бы не сказала, что мужчина женщина. Давайте так. Братья и отвечать какие-то за свои действия, за свои поступки, надо за себя. Дорогие мои, окунаемся не в себя, а в свое положение, что вам больше не нравится. Вот здесь почему-то король жилов, я бы не относила это к одному мужчине. Так как у нас женщина больше там в повешенном и девятка мечей, что не особо и с силой. Это не особо хорошее ощущение, что и мужчина не особо тоже. Я бы, здесь, я бы здесь именно короля жезлов трактовала, что каждый должен для себя что-то именно решить в отношениях, но именно с самим собой. Возможно, отход друг от друга, но если вам это только поможет. То есть король жезлов колесница сдриснул, пока отодвинемся, отмусолимся, а потом придем к некому мирному какому-то... Да, причем потом к стабильности. То есть, но ну, здесь как-то отвечайте, пожалуйста, сами за себя за ваши же какие-то действия, которые сделаны очень сильно. Ну, сделали ваши отношения более напряженными. То есть отвечайте каждый сам за свои поступки. Несите, я бы сказала, даже некую ответственность, потому что король жеров это больше как. Некий момент, что вы берете, вы делаете больше здесь некую мужскую энергетику, но почему-то я все равно бы, я бы склонилась тут именно с каждой, посмотрите сами на свои действия, то есть возьмите ответственность, посмотрите по колеснице, кто в чем там не прав, кто виноват, но именно в себе, именно про себя. Я бы немножечко бы сказала, как пятерка именно вовнутрь. То есть, если какие-то такие плохие ощущения, то к плохим ощущениям. Идти к плохим ощущениям, почему они возникли, из-за чего. То есть, идти, возможно, бэк назад к каким-то истокам. Возможно, просто повидаться с семьей тоже. Но как-то по традиционному. Возможно, для некоторых, как традиционно, сделайте какие-то вещи именно в отношениях. Если вам хочется, вы привыкли, не знаю, ужинать при свечах обязательно, вот мы привыкли, но мы забыли об этом. Сделайте какой-то такой маневр, то есть какие-то такие стабильные вещи, что в вашей паре заведено традиции. Десятка пентаклей говорит о традициях, то есть верните какие-то традиционные вещи в вашу жизнь, которые, возможно, когда-то были, сейчас нету, допустим, по пятерке мечей нету, но по четверке, как это бэк назад, все равно четверка перед пятеркой были тоже может проиграться, но именно берите какую-то инициативу больше на себя, потому что король Жезлов всегда инициативный, и он делает. Король Пентакли он ударивает, <с> Одаривает чем? -то. а король Жезлов он делает, собрался, сделал. Также здесь я бы сказала и к женщине, потому что женщины очень не особо красивые сигнификаторы, что вгоняет жертву, что вгоняет зависимости, что вгоняет во всякую дичь. По, таким, по такому сочетанию не особо хорошая, хотя и всем одарённо. Вот. Вот. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то так. Поэтому спасибо вам за лайки, за комментарии, за теплые слова и поддержку канала. И вот. Всего вам спасибо. Так, ставьте лайки. <с> Давайте, поддерживайте, ставьте лайки, комментируйте обязательно. И... Да, чтобы я не зазря просто сказала спасибо, поэтому желаю вам всего самого наилучшего, приходите у нас на стримах, у нас на стримах весело, тепло и уютно. Желаю вам всего самого лучшего и пока-пока!